19 «1945» назвал самое страшное неидерное оружие России. Портал 19 «1945» посвятил статью «Тяжелой огнеметной системе Буратино». Автор отмечает, что, возможно, это самое мощное оружие России, не использующее ядерные технологии. ТОС-1 и варианты этого оружия могут нанести невероятный ущерб. Так, одна установка способна поджечь территорию размером примерно с два футбольных поля. Огнеметные системы размещены на шасси танка Т-72. В 24 трубах размещены 220 ракеты с зажигательными или термобарическими боеголовками. Они весят около 180 кг. Термобарические снаряды, пишет издание, выпускают химическое облако, которое воспламеняет воздух и высасывает жизнь из всего, что находится в зоне поражения. Беспилотники российской армии помогают определить цели для ТОС-1. Дальность стрельбы огнеметных систем, примерно от 3500 до 6000 метров в зависимости от модификации. Полный залп может быть произведен за 12 секунд. Современную версию ТОС-1А О солнцепек разработали в 2001 году, более старая машина-предшественник использовалась советскими войсками в Афганистане. Она также была поставлена в Армению, Азербайджан, Ирак и Казахстан. ТОС-1 была задействована в военных конфликтах в Ираке и Сирии. В этом году Саудовская Аравия приобрела несколько систем ТОС-1. ТОС-1 используется для зачистки бункеров, зданий и траншеи. Она также может уничтожать бронетехнику. Экипаж из трех человек размещается внутри пусковой установки для лучшей защиты. В случае конфликта ТОС должны стать целью номер один для противника, делает вывод 19-4-5.